Всем привет, меня зовут Николай. Сегодня я вам расскажу о профессиональных кофемолках нашего азиатского бренда Huracan. Профессиональные кофемолки Huracan предназначены для приготовления большого количества молотого кофе. Модель изготовлена из качественного окрашенного металла. Кофемолки имеют острый нож из закаленной нержавеющей стали. Все модели настольные, они относительно небольшого размера и их можно использовать в сравнительно небольших помещениях. Кофемолки Huracan имеют электромеханическое управления скорость можно регулировать а их устойчивость обеспечивает прогрессии ножки я расскажу поподробнее о двух наших моделях это м 6 и mc6 обе модели имеют компактные размеры при этом мощность составляет 200 ватт кофемолка mc6 оснащена прозрачным контейнером для сбора помола. Вместимость бункера для зерен составляет 0,5 кг. Эта кофемолка идеально подходит для малых и средних заведений общественного питания. Модель m 6 имеет специальный держатель для холдера. Также у нее есть микропереключатель для включения кофемолки холдером. Степень помола у кофемолок можно регулировать. Данное оборудование подключается к однофазной сети с напряжением 220 вольт. На этом у меня все. Пока.